<связывая> Доброе утро <связывая> Вы кто, женщина? Начинается Вчера <связывая> люблю Сегодня вы кто, женщина? <связывая> <связывая> <связывая> Давай быстро собирайся Сейчас мой муж придет Какой муж? Какой? <связывая> Которому ты рога вчера наставил Чего? Ничего Вы что хотите сказать, что я с вами Это? Это <связывая> Это и то, и два раза, потом перевернулись. <плес> Страшно представить.